Мыть надо все. Если вы уже решили перебрать мотор, то при любом раскладе я советую отмывать детали буквально все, что вы там найдете. Потому что если вы вдруг по каким-то причинам надумаете черт ветер По каким-то причинам вы надумаете там перебрать, да, вроде бы там просто масло колпачки заменить и все это не хватит то есть если вы действительно планируете продлить ресурс вашего двигателя, я рекомендую действительно вот все детали просто помыть до нуля. По максималке, сколько это возможно, сколько сил у вас хватит, сколько все. Я решил помыть пружины, естественно. Давайте посмотрим, действительно какая разница между грязными пружинами и чистыми пружинами. И сильное ли отличие? Закоксованность, грязность. Давайте глянем ну вот у нас к примеру да пружины Так, смотрим грязная пружина Видимо, она вся засаленная вся там в этом какое-то там мазуте не понять тут как бы все и вот она например да как она должна по идее выглядеть вот так она должна выглядеть, она должна быть полностью чистая. И только это вам обеспечит действительно нормальную работу вашей, вашего двигателя. Если нормально не отмыть, то есть я не думаю, что дальше здесь сажа не будет нарастать и пружина не начнет работать хуже, так как лапан гуляет и это имеет место быть. То есть здесь может собираться возможность... Это будет собираться сажа всякая грязь там или еще что как бы ну, я в любом случае за чистоту то есть и, и кстати да и дополнительно вот эти вот этот налет он будет у вас постоянно просаживать масло то есть у вас будет постоянно темнеть масло очень быстро и вы сразу будете это замечать потому что оно начнет окислять окислять ваше масло только из-за этого нихуя не понял ну, очень интересно. Поэтому всегда мойте э, детали очень качественно. Так, насколько это возможно. Также на примере, да? Возьмем вот такие вот э, шайбы фиксатора. То есть, да, вот, э, блин, сухари. Ну, вот состояние ее, да, она вся грязная. То есть ну тут слабо видно, но тут нормально тут налет и всякая грязь, да? И для сравнения, как она должна выглядеть. Тут, конечно, свет падает, не особо видно. Но вот так вот, невооруженным глазом видна разница. Он должен быть на порядком чище. Это сразу видно. Поэтому, раз уж если вы решили э, ремонтировать двигатель, делайте это адекватно, нормально. То есть не просто так вот, э, как, как говорят, над еби сделать ремонт. А ремонт э, вообще, любую работу нужно делать так качественно, как бы ты ее делал себе. Я, естественно, ее делаю себе, но если мне принесут также мотор, я, естественно, буду также качественно делать и аккуратно. Да, это будет долго, все детали пока отмоешь. Была бы, конечно, у меня какая-нибудь мойка, конечно, было бы намного проще, но так как это все вручную отмывается, поэтому и ценник для ручной отмывки будет совсем не такой, как если бы грубо говоря, на большое крупное СТО, там, где детали просто загрузили в одну корзину, включили мойку и все это барахтается-бабахает. Конечно, это было бы проще и быстрее. Но так как у меня вот такая вот мойка, ручная, все это, конечно, занимает очень много времени и очень много химии. В баллончиках, в распылителях. Вот так все происходит. Продолжаем отмывать. Да, кстати, не забудь поставить класс этому видео, поделиться с друзьями, а также подпишись на остальные мои каналы. Это Яндекс.Зен, это телеграм, инстаграм, ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. А мы продолжаем. Чистка мотора продолжается у меня, как обычно. И сегодня я затрону тему, как, как очистки двигателя и очистки клапанов толкателей. То есть сегодня я покажу конкретно нюансы, действительно, чем можно почистить клапана. Ой, не клапана толкатели. Возьмем, к примеру, вот этот вот толкатель. В каком он состоянии сейчас находится, так, фокус, где? В каком он состоянии сейчас находится, я думаю, вы видите, да? И для того, чтобы его отмыть э, до чист до чисто нам потребуется что? Ну, первое, на первое, естественно, какой-нибудь пенный очиститель. Это может быть либо вот такой лавр, чистит он как бы слабо, либо... Либо вот такой, Абро. Почему пены? Так как во время чистки у вас не будет возможности, например, да, там, для, ну, нужно для начала раскоксовать все это. Сажу, весь налет, весь масляный налет, который здесь есть. И чтобы вот из такого вот да, засаженного... получить вот такой вот то есть нам нужно конкретно постараться а самое главное это отмыть вот эту юбочку на ней остается сильный налет на рабочей части налета особо нету то есть как бы он есть но там такой минимальный так внутреннюю часть ну это по возможности сколько можно вы отмоете то есть до сумасшествия отмывать нельзя Самое главное, это вот эта вот, проточка, маслоотводящие каналы. И вот это, самое важное, что тут есть, для того, чтобы не изнашивался э, сам колпачок, ой, сам масляный толкатель, вот этот э, толкатель клапана, вот эта ламель, которую я показываю да наглядно, вот она, проточка. Вот эта ламель, ее нужно э, хорошенько очистить. И в этом вам поможет... Не железная щетка, этим вы не, у вас ничего не получится. И даже не вот этой, потому что этой щеткой, особо, если бы она маленькая была, она тоже не получится. Для нее необходимо приобрести вот такую вот тут, вот такую щеточку микро. Вот, вот такая маленькая. Так, наглядно, сейчас покажу, она идеально. Вот таким вот образом вы сможете насадив ее на дрель, вычистить вот, всю ламель до чисто. Ты меня понял? Больше вам это ничего не поможет. Ну, либо вариант еще несколько штук щеток, да, и вот этим вот окраешком, кромочком пытаться вот это вот это все вычистить. Но вот этим вы вычистите а железно, прям махом. Щеточки здесь сейчас недорогие, они с Китая я заказал, там, так, три или пять штук да, 5 штук стоит рублей 200 то есть как бы в принципе это нормально то есть ну чистят они действительно они мягенькие то есть где-то фокус, вот они мягенькие они не, не не сумасшедший абразив и хорошо вычищают данные вот эти ламели масла-тводящие а их нужно вычистить до, до, до прям вот как вот максималка сколько это можно Потому что от этого зависит действительно очень многое. Все масляные каналы должны быть чистые. Я у себя даже после того, как пытался, например, почистить, да, я почистил их без, я почистил их без вот этой щеточки, да. И вот даже возьмем, к примеру, вот этот вот номер, да. Вроде бы он весь чистый, вот возьмем, да. Вроде бы, весь чистый, внутри сколько мог отчистил. Фокус где-то... Так, вот он, да? Внутри. Но вот это место хорошо не очистилось, хоть ты тресни. Ой, что мы... Вот так. Как мы видим, внутри налет еще все равно остался, если даже вот поближе. Вот он, налет все равно микера, он остался. И чтобы его вычистить, без этой щеточки вам ни в коем случае не обойтись. И вот это место тоже любой щеткой вы не подберетесь. А данной щеточкой вы можете легко вот таким вот, вот движениями да, дрелью легко все вычистить. Я вот у себя уже насадил, она вот так вот распушилась. Вот она. распушилась щеточкой и все хорошо чистит прекрасно. Поэтому всем советую, если вы надумаете чистить толкатели, я советую чистить именно данной щеткой. И тогда у вас в любом случае все получится. Вы очистите мотор и научитесь действительно его отмывать качественно, как положено, а не как бы как. Потому что маслоотводящие каналы в любом двигателе должны быть всегда... Чистые. Если они не чистые, значит масло отводится плохо, туда масло приходит плохо и так далее. Это все это сказывается в принципе на ресурсе мотора и на, на, сказать, на, расходе, и на расходе топлива. То есть все сказывается именно на этом. Кому ролик понравился, было полезное видео, поставь лайк, подпишись на канал оставляй комментарии в принципе если у тебя такая проблема с чем то столкнулся и помогло ли тебе данное видео ссылки на все мои остальные каналы telegram instagram яндекс дзен и что там еще и вконтакте всем спасибо за просмотр и всем пока